Всем добрый вечер, вернее, доброго времени суток. И я после работы решила записать отзыв на курс «Риэлтор профессии бизнес». Для меня этот курс, он стал настоящим входным билетом в эту профессию. Очень много ценной информации, навыки общения, скрипты оптимизм Дарьи, желание повышать престижность этой профессии. все это очень ценно. Самое, наверное, такое, что прям огонь, это инструкции у сайта. Они очень простые, понятные, тебя по сути берут, за ручку и идут и я видела такие страницы в интернете никогда бы не подумала что могу сама тратя по полчаса по часу перед сном просто создать такую страничку с нуля не имея никаких навыков первоначальных я бы даже сказала что здесь не только профессия риэлтор а еще и затронута такая важная область как лидогенерация начальные навыки в этой, в, этом, в этой сфере, понимание, как это все происходит. Это очень круто. За, свою недолгую, за свой недолгий период работы в этой профессии я поняла, что одна из таких, один из таких серьезных вопросов ⁇ это поиск клиентов. И здесь ты получаешь в руки инструмент, который твой, который ты создал сам. Инструмент поиску и привлечения новых клиентов. Это очень ценно. И это очень актуально. Это и самостоятельность, и какой-то контроль за ситуацией. Независимость. Очень благодарна ребятам за этот курс. Это, наверное, то, что они называют обмен с превышением. Советую всем, кто хочет развиваться в этой профессии, пройти этот курс. Вы не пожалеете. Всем удачи!